18 серия, если я не ошибаюсь. Просто я реально так давно записывал новую серию, что уже не помню. Ой, не новую, а последнюю серию, что уже даже не помню, какая это серия по счету. Меня на ютубе не было практически месяц. Не снимал я магический летсплей 2 месяца. Вот, и получается... Вот такая вот интересная кашица. В этой серии мы с вами, наверное, сделаем новую палочку. Спойлер, я ее не смог сделать. А, где? Вот, сделаем, получается, таум-наконечник и серебряный стержень. -а, стержень из серебряного дерева, вот он. Тут разные стержни есть, мы их с вами, конечно же, изучим потом... Вот, и в следующей серии мы с вами будем изучать големоведение, потому что, ребят, как бы это грустно ни звучало, но летсплей-то не бесконечный. Все-таки когда-нибудь, да и будет у него финал, правильно? Это чисто для вас такой намек. Вот сейчас мы с вами будем делать э, стержень серебряного дерева. Я быстренько сейчас все просто раскидаю, еще бы вспомнить, как что тут делается. На самом деле это было нифига не быстро. Я потратил кучу времени. У меня произошло много разной хрени. У меня вылетали вещи из инвентаря. У меня закончились чернилы. Мне пришлось бегать за спрутами. И поэтому я решил вырезать э, момент изучения серебряного стержня. Прошло куча просто времени. Я наконец-таки сделал эту фигню, откровенно говоря. Вот сейчас мы ее с вами изучим и пойдем спать. Потому что как бы монстры не спят. А мы поспим. Так, сейчас мы с вами почитаем, что вот такое как это делается, как с этим работать, собственно. Мы... А, мы можем скипетр сделать, лол. А опять что ли, я мое? Фига, это как делается еще? Фига, это что за хоррор? Ладно. Стержень серебряного дерева. Э, Стержни для жезлов из него могут удержать 100 виз каждого типа. У нас сколько? У нас вроде 50, да? да у нас 50 а нам нужно стоп так ладно ладно ладно сейчас мы с вами опять нужны эти письменные принадлежности и бумаг ё-моё скипетры и там наконечники сейчас я это тоже все быстренько изучу для вас пройдет буквально минута ой секунда меня минута. Так, ребята, для вас прошла буквально секунда. Опять же, повторяюсь, для меня целых минут, наверное, 5-10, если не больше. Так вот, сейчас мы с вами изучаем. Там наконечники и скипетры. Фига, текстурка крутая. Может, ребят, сейчас вы поставите на паузу и прочитаете, а я это прочитаю и сам вырежу. Фига тут. Это жопа, ребята. Это на целую, блин... ⁇ -мо ⁇ нам всем реально капец. Ребят, я только на монтаже узнал, что емкость палочки зависит не от наконечника, а от стержня. И я мог просто сделать золотые наконечники и успокоиться. Не делать эти скипетры, не заряжать там наконечники. Ну, как вы понимаете, я не ищу легких путей. Господи, вы бы просто нам сейчас столько всего крафтить нужно. Нам получается, чтобы сделать скипетр, нам понадобится три набалдажника и стержень какой-либо. Вот, а еще нам нужно нам будет сингулярный амулет, который делается дофигище, из чего сбалансированный кристалл, который тоже делается из фиг знает пойми чего. О господи ребят нам реально жопа. что нам теперь делать я не знаю просто напишите в комментариях саш ты влип просто реально ты серьезно влип так ладно все я думаю мы с вами начнем с том наконечника потому что это самое блин простое что мы можем сейчас сами сделать. стоп Я что-то сейчас юмор. А где все, все наши там слитки? Один вижу, нам нужен второй еще. Это все? У нас только один там слиток? Мне кажется, я опять потрачу около часа. Опять этот видос будет идти час. Я задолбался. Так. Вот он закипел. Раз. Т Сука, где мои очки? Так. Два, три, четыре. Фигак. Все, теперь пока это никуда не. Опа! Не испарилось. Нет. Все, Чикипухи, надо будет потом тут еще одно серебряное дерево посадить, иначе нам реально будет жопа. Нам не нужен тут зараженный биом, спасибо. Господи, напугал меня мой дракоша Гоша. А, у него, кстати, имя какое-то сложное на Д начиналось. Ну, Дигпик, ладно, окей. Так, нам нужно бы сейчас с вами сделать... Самородки. И палка. Фигак. И все. И у нас... Практически пустая палка, посмотрите, там 6. там вот. И еще а, стоять там же на стержень тоже нужен а, сбалансированный кристалл. Чёрт, блин, опять с этой хренью возиться, ну ёптвою мать. Как же я хочу просто закончить запись и ничего не записывать, это too much для меня уже, серьезно. Это очень сложно. Если вы думаете что то, что снимать легко, это очень сложно, потому что ты нихера не понимаешь, что сейчас происходит. Господи, как же все сложно. Ладно, с самым легким мы уже с вами справились. Предлагаю тогда нам выгрузить оставшиеся наши вещи вот в этот сундук. Специально вот так это мы не трогаем. Так. Палки, я думаю, мы сами оставим. Так, вот это нам зачем? Вот это не надо, вот это. Все, мы оставили все самое нужное. Надо будет еще меньше взять, это а у на нас вдруг еще нападут. Так, теперь нам надо будет с вами сделать сбалансированный кристалл. Я фиг знает, как его делать, честно. Вот просто я не знаю. Там на сбалансированный кристалл. Получается, вот условно мы, допустим, возьмем сейчас красный а, земляной кристалл, и нам надо будет защитить. Короче, дайте я сфоткаю. Опа. Так красный, да, все красный, красный опасный. Да, все красный. Сводка, получается? Нам надо будет с вами взять э, огненный кристалл, и нам понадобится два айра, два аква, два орда, два пер э, и два терра. Фига я прочитал, будто какое-то заклинание просто. Что это за яд? Извиняюсь. Ой, блин, ребят. Только вот где-то все еще найти. Ну, окей, ладно. Вот аэра вот Пердитио, вот Аква, вот Терра. И нам еще орда нужна. Кристалл порядка. В тебе орда содержится или какая-то другая и О, два орда, два орда. Да, все. Так, получается, два орда есть два айра у нас есть, два пердите у нас есть, два аква у нас есть, ну и два тера соответственно у нас тоже есть, да? да, а нам да, получается айра, вот айра, вот аква, вот подождите я запутался нам нужно раз два три четыре, пять. а у нас тут а вот все 5 все сейчас мы сами сделаем и надо будет еще взять огненный кристалл сам потому что без него нам ничего не получится у нас в общем-то главное все это делать аккуратно а не как я это обычно люблю делать блин главное знаете еще этот кристалл выкинуть с, <Porque> с остальными не, знаете, как будет смешно и эпично. Опять я буду сидеть, бомбить! Ну, в общем, как всегда. Так, берем водицы. Водиться, так, не годится. Ты Но я. Успела опахмелиться. Раз. Два, три, четыре, пять. Херак, все, берем кирочку. У нас есть балансированный кристалл. Ой, пары, пары, пары. Оп, вейп. Ягодный. Так, у нас есть один сбалансированный кристалл, нам нужно сделать еще один. Сейчас нам надо будет раз, два, три, четыре, пять и шесть. У нас нет кристалла порядка. Не, я тут смотрю реально нет нигде нет подождите может у меня там есть сейчас я посмотрю там в подвале наши может я случайно оставил там когда вот эти вот штуки делал ну подъемники собака саная пошел вон тут вообще делаешь пошел вон как он здесь исполнился а я понял. так здесь пусто здесь пусто Черт, кажется, нам сейчас придется идти на поиски этих долбанных кристаллов. О, кстати, смотрите, я тут лестницу сделал, наконец-то. Так. И куда нам сейчас... А у нас снеговики куда-то пропали, кстати. Их захуярили, что ли? А, а, у меня должны быть факела здесь, да? Ну да, я с... без факелов просто никуда. Может стоило лучше заменить это кристалл порядка чем-нибудь другим? Ну, не знаю. Кристалл порядка он надежнее. Почему-то. Я не знаю, почему мне так кажется. Боже мой, я записываю уже час. Не через два часа уже выходить. О, алмазы! Е! Е! Нашли алмазы, в общем-то. Фига! У меня добыча как... Сколько? О, хера, удача 3. Понятно, что у меня там из 5 алмазов 14 вылезло. О, алмазы, ё-моё. Прекрасно пришли сюда. Слушайте, прям вообще мне нравится все Так, мой... Моя зайка. Опа. Фига. Сколько у меня? О, у меня уже 20 алмазов, фига! Все, наконец-то, Господи! Я, я, я этой хрени вообще никогда не у не, не научусь пользоваться. Ладно, чем мы здесь вообще собрались, все? Ребят, мне пришлось достать кристалл порядка из креатива. Понимаете, я нашел все, я нашел все кристаллы, которые были. Но, блин, я не нашел именно кристалл порядка. У меня 20 алмазов я нашел. Понимаете, 20 алмазов. Кристаллопорядка порядка я не смог найти. ⁇ -мо ⁇ это было очень тяжело. А, вот. я надеюсь, не... вы не против того, что я взял его из креатива. Потому что я серьезно. Я содрался ходить с этой хренью. Боже мой. Стоять. Не надо лишние вещи позапихивать сюда. В общем. Так это вот все раз два три четыре пять и мы получили второй сбалансированный кристалл сейчас мы быстренько где наша кирка опять <с> это дым но все равно в атмосферу то что нормально прикиньте у нас тут вообще при Образуется <свят>, свой собственный искусственный зараженный лес, прикиньте вообще будет жопа. Окей, так у нас есть два сбалансированных кристалла, теперь мы с вами делаем специальный амулет Да, чтобы сделать стержень, а нет, стержень другой, нам нужно для скипетра его Получается нам надо будет всего по 25, вот эти вот все кристаллы и два золотых слитка, я надеюсь все эти кристаллы у меня имеются да, все шесть. Получается, все опять придется брать отсюда. Надо будет потом не серии походить там по шахтам. Просто сейчас я не хочу много времени тратить на это все. Так, и нам сейчас надо будет взять еще золото. И сбалансированный кристалл. И все. И палка у нас еще на полностью заряженная. Не эта, а другая. Если чего Так, сбалансированный кристалл. Так стоять, стоямба, стоямба, как там. Все это, ага. это верхний ряд. Вот так, вот так, вот. И, а вот Айра. Дальше это земляной. Кристал порядка и еще какая-то, а вот это вот. Все сильно вибрирует блин ару. так и сейчас нам надо будет с вами сделать наконец-ки стержень Это долбаный на который мы с вами сейчас угрохаем столько всего ребята просто жопа просто жопа не спрашивайте почему зачем и как просто знайте нам жопа нам всем реально жопа стоять где все мои эти я помню, они были здесь. Их нету. А где они? А, не, я слепой, ребят. Я слепой просто. Надо поставить здесь, здесь. Здесь, здесь, здесь. Странная энергия. Акуда это этот амулеет. Она быстро рассеивается, но у вас остается какое-то вдохновение. У меня вдохновение остается, потому что я снимаю для вас, мои дорогие и любимые. Значит, получается, вот эта вот банка нам не нужна. Так, вот эта вот нам тоже не нужна. Ты что, Это вообще пустая. Моя башка прям. Ну, в общем, здесь ничего такого ценного я не вижу. Валатус, патентия и... Итер. Это все нам не нужно. Нам нужны стандартные аспекты, такие как... Эм, Приконтатью... Э, Айра. У нас, кстати, Айра очень... А, нет, вот у нас целых 64 есть. Так, Игнис 50. У нас нет... Прикиньте, у нас нет Аква. А, нет, вот есть. Сколько там, что там... А, нам еще по реконтатью надо было. Потенция. Так, металлиум аэро арбор потенция сенсус аурум вид фиг значит металлиум люкс мотус металлиум неизвестный аспект металлиум люкс арбор и пустая банка так получается значит аэро латус нам не надо при нам нужно ну, кстати, нам всего нужно понемногу, поэтому все нормально будет. Так, Игнис сюда сунем. Там еще что надо было нам? А, Орда и приконтать да? Так, это есть, это есть, это есть, это есть. А, Терра, у нас есть Терра, ребят? По-моему, у, нас... у нас нет Терра, но мы можем сами переплавить листья, у нас получится... В листве что у нас? Что у нас в листве дуба? любого абсолютно а там листочки фиг тебе блин в траве Высокая тропа, блин. ну ладно я землю использую так окей земля и еще что нам там надо было и нам надо будет сейчас с вами откуда достать орда и прикантать прикантать я не помню где она может быть но мы сейчас с вами посмотрим где имеется прикантать почему я не могу зайти Свой же дом <свят> Я тебя обостроил что ты меня выталкиваешь отсюда Зараза Орда содержится в древесине серебряного дерева А пердите у нас Содержится в булыжнике Поэтому никаких проблем У нас сейчас быть просто Не должно Получается нам надо будет сами взять землю Подождите я на всякий случай проверю А вдруг там нет терры <свят> В земле? Да да блин конечно Чего? Так стоять, ну-ка. О, две прям. Капец, прикол, десс. Просто можем сами сунуть, получается, землю, и вообще никаких проблем быть не должно. Вот у нас как раз есть пустая банка. Кстати, нам банок... А, да, хватит, есть у меня еще там вот одна в моем рюкзачке. Так, здесь точно все пусто. Сейчас посмотрим. Да, оба куба пустые, просто прекрасно. Так, сейчас мы сами возьмем. Сунем сюда землю. И пускай это все у нас плавится. Все. Куда оно пошло, интересно. А, оно в другую пошло, ладно. Ну, пускай оно там все переплавится сейчас быстренько. Вот это все в пригонный куб идет. Пригонный куб почти пуст. Да, срал я на твой куб. Сейчас давайте поспим. Надо будет сами взять булыжник и древесину серебряного дерева. Это, получается, Орда является очистителем от заражения или что? Ладно, сейчас посмотрим, что там содержится. Скорее всего, там содержится еще при контате, потому что это волшебное дерево. Что за какие-то ставки, я не понимаю. Саша Ари, букмекерская... Да, букмекерская компания. Подписывайтесь. Жду ваши деньги. Так, и булыжник. Булыжник вот у нас есть. Так, булыжник. Точно, меня не обманули. Да, и в нем еще есть, содержится Терра. Это уже хорошо. Да! О, я прям угадал! Ля. И там еще арбор этот. Арбору очень плохое слово, ребят. Как по мне. Могли по-другому назвать. Как-нибудь. А чё так можно было? Фига! Фига? А чё я с этой херней, блин? Маюсь, сижу чё-то. Э -эти, эти трубки вообще не нужны, блин. На ну, чём они сделаны? Я вообще в шоке, ребят. Блин, реально круто. А, стоять. Нам кажется, сейчас банки придется делать. Да, нам сейчас придется делать эти тупые банки. Эй, блин, я не хотел ничего делать. Но придется, видимо, крафтить. Как они вообще делать? Там вроде стеклянная панель нужна и полублок. Слушай, у меня тут случайно нет банки. Вуаля, просто все готово. У нас теперь есть три банки, аж пустые. Фига. Так, сейчас мы вернемся туда. Там вроде должно быть уже все, да? Да, все в перегонном кубе. Так, мне немножечко мешают шейдеры, поэтому я их а, немножечко сменю. Так, но они не особо поменяются, потому что это одни и те же шейдеры, просто там немножечко все по-разному. Так, ага, значит, получается здесь у нас... Ой, сори. Стоять, мы банку слишком рано поставили обратно. Я пока что с этими шейдерами побегаю, надеюсь, здесь вы не против. Хотя нет, давайте... У меня тут были блушейдерс мод. Они примерно такие же, только там. Вот. Вот, вот, вот, вот, все, все, все. Опа. Вуаля. Теперь у нас есть. Передите и Почему я об этом раньше не знал? Это знаете, как много времени сэкономило? И нервов, кстати, тоже. Потому что этот арбор, он постоянно куда-то суется, в общем, в очень неприличные места. Матюкаться просто не хочу, понимаете? <сёк> так, здесь у нас 54. А, вот. Все, посмотрите, какая цтовая гамма. Прям вообще супер, мега классно. Что корова делает на дереве? <сёк> <сёк> <сёк> Что она там забыла? <сёк> <сёк> Прошу прощения, как бы. Ой, мне кто-то написал. Пошли нафиг. Так, ага. И там еще что-то останется у нас. В общем, подождем пока, что у нас здесь... Это зачем ждать? Хотя, ладно, вот приконтать пока не двигается. Вот, орда, орда пошла. Все, все, все, все, Получается, сунули с вами. Ладно, я не буду считать. У меня это слишком плохо получается. Так, и все, Да. А, ну это максимум, потому что... Так, ты точно, да, вот арбор. 13, 14, 15. И сейчас будет 16 финальный. Все. Вот 16, все, готово. Остался только этот арбор. Никому не нужный. Ну, пускай он там понакопится. Он все равно тут не играет какую-то важную роль, как по мне. Просто добавили ради приличия. Так, вот, вуаля значит, у нас получается есть все. Сколько тут, сколько там. Сейчас посмотрим. Так, стержень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Вот, все прекрасно, прям еще круто. Так, слушайте, я боюсь что-то смотреть а, по туториалам, потому что в прошлый раз, как вы помните, я посмотрел по туториалу, как сделать таумостатический ранец, и в итоге я, мне пришлось его переделывать. Так, что нам нужно? Так, древесина великого дерева и все возможные кристаллы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 7 сбалансированный кристалл. Все, сейчас мы с вами пойдем за ними. Ага, значит получается вот здесь стоит у нас вот это дальше у нас вот где-то вот примерно вот здесь наверное стоит грозовой кристалл да он чуть по от середины поэтому так вот дальше у нас получается вот здесь вот кристалл И вот здесь, как я понял, хотя они на одинаковом расстоянии от сиденья, поэтому я думаю, что вот этот здесь дальше земляной кристалл сюда. И кристалл порядка. Лучше мне не доверять самому себе. Вот, ну и дальше там, получается, вот... это вот здесь он, да? Да? Ну да, и угу. И посередине у нас древесина великого дерева, которое я, к сожалению, забыл. Боже мой, знаете, я себе не доверяю. Скорее всего, нас шибанет током, и мы... <зас> зажаримся мне придется делать все заново. Как же я не хочу ничего делать. <смех> Пожалуйста, сделай все, все с первого раза, прошу. Я просто так не хочу это все пределывать. А я вообще за медицинных как бы хотел пойти. Ага. Так, вот берем одну. Вуаля, все, сейчас пойдем. Ребят, вы готовы? Я нет. <с> Давай. Сасой. Так, дракоша тихо. Как только что-то идет не по плану, сразу забираем. сасывает всасывает так все начал мне представляется как мне сейчас страшно и последний да ладно Ребят, получилось! Я без туториалов, без всего! Господи! Кажется, я начал понимать эту штуку. Ладно, теперь мы с вами делаем скипетр. Нам, получается, нужно будет а, три набалдажника, стержень и вот этот амулет, который мы с вами сегодня сделали. Где наши набалдажники, извиняюсь? Вот наши набалдажники, да? Наконечники. Набалдажники, это, кажется, совсем другое, да? Ну да, вроде что-то совсем другое. Получается, нам надо будет вот так, вот так, вот так. Сюда мы суем серебряное дерево. Вот так. Что-то, я кажется, не то сделал, да. Стоять. Заряженный там наконечник. Как их зарядить магической энергией? О, господи! Ёб твою мать! ёб твою мать, мы сдохнем Ребят, я предлагаю достать эту тупую соль из креатива Потому что у меня просто я задрался Ребят, прошу прощения за то, что я как бы юзаю тут креатив Но, блин, без креатива вообще никак Понимаете? Это невыносимо, понимаете? Я понимаю, что читерить нельзя, но мне можно Хотя, можем просто сразу взять. Ладно, пофиг. Так, да, где у нас эта соль? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. Потому что мы сегодня зарядим с вами только а -а -а, два наконечника. Третий заряжать не будем. Пошел в жопу. Как ты там заряжаешься, ёпт твою мать? Оно еще непонятно как заряжается. -мо. Получается. Один вот здесь, другой вот здесь, а третий вообще что-то здесь забыл. Так, вот так вот. И ничего же не надо, Нет, надо, еще как надо. Все, заряженный там наконечник. Раз. Вот. Все. Второй заряженный. Там наконечник у нас теперь есть. Посох я сделать не смогу, потому что нам нужно сначала сделать а, эту штучку, как она там называется. Ёб твою ма... 50 чего? Вы, сука, издеваетесь сейчас? У меня максимум 50. Ладно, в этой серии мы с вами ни черта не сделали, просто перевели, можно сказать, продукты. Но, ой, сука, я скриншот случайно сделал, извиняюсь. <сcoff> <сcoff> так, но это не значит, что эта серия прошла зря. Я вне серии постараюсь сделать эту чертову палку. Но, а вам я советую подписаться на мой канал. С вами был я, Сашари. Всем удачи и всем пока. Who wanna follow me? Like who don't follow me? Cause even in your new bitch, I can see a lot of me. And honestly, I'm on it 'cause that should be comedy. You ain't put me in no brands, but I see you proud of me.